Получилось? Ура! Итак, ребят, к нам пришел новый манекен. По коробочке явно что-то бушный манекен. Давайте смотреть. Манекен для сердечно-легочной реанимации. Итак, коробочку мы открыли. Вау, какой он маленький! Теперь будем ездить в командировки Вот с такими сумочками Он легкий Совсем Так, что у него внутри? Сейчас я протру ручки, чтобы они были чистые. Так. Мордочка. Сам манекен. Инструкция. Сумочка. Сумочку пока убираем. Где же голова вы спросите? А голова у него внутри. Смотрите. Оп! Вот она. Да? Обратите внимание, как она там расположена, как она вынимается. Берем аккуратненько вот так вот и вынимаем. И также аккуратненько будем засовывать. Здесь есть специальное место, куда должна войти вот эта втулочка. Да, аккуратненько. Оп. И также убрали. Все. Обратите внимание, внутрь запихивается без маски. Без маски. Вот. Сначала давайте разберемся с головой. В запасе, когда вы будете с ним ездить, у вас всегда будут одни запасные... Ну, нельзя сказать, что это легкий, один запасной такой пакетик. Сейчас вы увидите, почему нельзя сказать, что это легкие. Внутри него, это просто чтобы показать вам, доставать не надо будет, находится просто мешок. И вот этот мы ставим внутрь. Итак, смотрите, горловинка. За центр взяли, вытянули. И вставляем вот сюда вот. Аккуратненько туда распределяем. Девушки, с ногтями аккуратнее. Нельзя протыкать, естественно. Все. Итак, Внутренняя часть головы у нас готова. Мордочка. Да. Обратите внимание, внутри зубки. Не очень приятно. Пускай люди учатся защищать свои руки. Вставляем вот сюда вот. Выступ. Отверстие. Раз. Выступ. отверстия Два. Дотянули голову доверху. Теперь смотрим дальше. Внутри. А, то есть мы надуваем внутри мешок, воздух переходит и надувает этот мешок. Этот мешок постоянно, его не меняем. Меняем только то, что внутри, если вдруг порвалось. Итак, вот здесь вот стоит стопор. Он будет для головы. Для того, чтобы надеть голову, нужно или снять, надо нажать. А? Нажали. Все, голова до щелчка зафиксирована. А, давайте посмотрим еще раз. Обратите внимание, внутри да, стоит пружинка. То есть даже при сильном нажатии пружинка э, при сильном нажатии нашего слушателя на грудную клетку эта система не сломается, потому что она подтягивается, а не натягивается. Видно пружинку? Вот, вот такая легкая система. Он сам очень легкий. Теперь давайте посмотрим, что как с ним. Вот он у нас есть. А, чтобы целиком было видно. Да, я сейчас буду давить на грудную клетку, как, какой идет сигнал о том, что правильно. Все. Вот они, 5-6 сантиметров, которые входят в стандарт. Даже если глубже надавят люди, да, просто показывают, что дальше много. То есть вот у нас должно быть вот в этих вот промежутках, то есть мы делаем. правильно мы дальше с вами смотрим правильность постановки рук и вот эти движения от 5 до 6 сантиметров после этого сделали 30 обратите внимание грудная клетка поднимается не очень сильно Прокинули, зажали нос. Да, то есть не очень сильно видно, но не сильно. А, там стоит маленький стопор. Если вдруг человек очень сильно дует, он у него остановится. То есть больше воздуха, чем нужно. Помните, да, все в объеме головы там у нас реально, да? Человек не сможет вдохнуть. То есть... вот. а если он не спрокинул, также же работает, не поднимается, да? Вот, то есть, обычный, стандартный манекен. Как он разбирается, да, как он разбирается, Также совершенно мы сначала снимаем мордочку лица. Обратите, пожалуйста, внимание, перед уборкой манекена мы протираем сначала мордочку. Если это необходимо, то достаем вот эту пластиковую часть. Например, кто-то много слюней Туда у нас напихал, да? Аккуратненько все протерли изнутри, как вам удобно. Потом ставили аккуратненько все обратно. Крайне рекомендую при первой работе с этим манекеном перед тем, как показывать все слушателям. Сначала самому в укромном месте посмотреть манекен, разобрать, собрать. Если вы дальше с ним не работали. Итак, собрали. И в обязательном порядке маску положили в пакете. В обязательном порядке. Все. Теперь переворачиваем. Нажимаем на кнопочку. И вынимаем голову, отсоединяем. Так. Шея у нас вот так вот. Смотрите. Вот так вот. Хлоп. Все, она внутри. Теперь обратите внимание еще раз. Вот эта втулка должна войти сюда. Втулка обмазана маслом, чтобы легче входила в шею. Да, поэтому ее не трогайте. Итак, аккуратно вот с этими частями. Хлоп. Вот она там у нас лежит. Все. Не болтается. Масочку можно хранить или рядом с ним, вот здесь вот, или в сумочке. Сейчас давайте посмотрим, сколько удобно стало у нас теперь. Манекен, войдем. Просто очень большое одеяло Оля говорит, что я слишком большое одеяло взял, ребят, но я уже на втором, у нас их два манекена пришло, таких проверял. Поэтому просто здесь нужно очень аккуратненько. Одну сторону мы застиснули. Хочу показать, что именно в любом случае, с любым нашим одеялом, помним про маску, и еще у вас должно быть один, одно запасное легкое. Всегда администратор вам будет класть. Не напрягаюсь, аккуратненько. Все. Удобно, защищено. Да, все цело. Ярко видно, что это наше. Поэтому нигде не пропустите. Все, ребят, спасибо. На этом наше видео заканчивается. Ой, нажимай на кнопку.